Самшит я посадил месяц назад в горшок Горшок посадил, ну и хочу придать кое-какую ему форму Форму или сделать же из него бонсай Самшит настолько неприхотлив, что он может спокойно расти у вас в квартире да, но учтите, листики такие несъедобные, сразу говорю, у кого есть дети, нежелательно, чтобы они пробовали их. Вот у нас тут, видите, как, какой корень у него. Я хочу сделать, вот здесь все обрезать, это все опустошить хороших как дерево будет на таких корнях стоять но ну, потом декоративный горшок и рассажу его сейчас мы что делаем мы делаем следующее для начала сейчас я зум убавлю вот. для начала мы обтрусим его ну, корневая там внутри уже довольно прижитая. Все эти листики, конечно же, убрать. А потом посмотрим, вот у нас тут есть ножнички. Аккуратно. вам не видно да сейчас секундочку ну здесь вот возле корней просто обрезаем вот эти вот сухие корешки маленькие Здесь четыре ствола. Четыре ствола. Ну, здесь даже один, ну, ничего страшного в этом нету. И еще там один так завился. То есть мы стволики вот эти вот оголяем. Раз. Вот здесь вот идет такой вот. там шито он может расти постоянно дома, независимо от влажности. То есть, то есть единственное, я говорю, только на зуб его не пробуйте, потому что не стоит этого делать а вообще самшит очень хорошо дезинфицирует дезинфицирует воздух я уже говорил в одном из своего видео ну этим не подлезешь а вот этим может быть что-то побольше поменьше так секатор должен быть так мы сейчас то вот ножницами обрежем по поможем вот видите какой у нас стол я думаю прекрасный получился сейчас мы мусор отсюда уберем можно подсыпать земли так довольно красивый декоративный стволик сейчас я поближе вам покажу вот можете видеть да? ну, такая кочерышка ну, кому-то нравится черный квадрат малевича тоже в нем много смысла в этом я не знаю много смысла немного но ну, мне нравится потом я просто пересажу его из горшка более такой низкий горшок и сделаю как бонсай и он будет как бы на возвышенности и так вот у нас идет я тут так, раз ветка, два ветка три ветка так, вот эта ветка очень интересная нужна ли она Ну, здесь нам не нужно вот это сначала с мелких начинаем обрезать обрезаем тонкие мелкие ненужные просто листики то есть обрываем а потом уже смотрим то что у нас останется так вот это по моему тут она не нужна все ножницы тут уже ничего с ними не сделаешь потом где-то подрезать если только листики некоторые скажут а зачем это делать но стоит да стоит ну понимаете я так хочу я вот решил, вот оставлю эту ветку по камехе. пока что слово поразит по Ну вот это тоже мешается, мне так кажется так, ну, здесь, наверное выйдет всего две ветки две ветки деревца получится у нас здесь обрываем все, все листики сейчас я еще убавлю все листики так убираем их из горшка здесь уже видите вот пошло у нас вот пучок дерева вот это маленькая тоже убрать надо и здесь у нас две ветки осталось сейчас мы посмотрим что с ней можно сделать по моему на улице идет снег не дух, а именно снег. Вот этот вот, вот этот убираем. Убираем вот так. Все это обрываем. Ну ты шит. Там сыт вообще тинкуется хорошо. Ну, можно. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так, вот так. Ой, не знаю даже. Охота, чтобы остались не просто палки что у нас тут получилось посмотрим по-моему вот это надо убрать или же нет Да, скорее всего вот этот побег нужно убрать да и скорее всего я его уберу да он сейчас не суразный не очень красивый но нарастет когда так здесь здесь обрезан здесь у нас что здесь наверное скорее всего оставим так а здесь обрежем и вот этот поменьше здесь у нас Вот такое у нас чудо получилось. Такое чудо. Ну я вам скажу, что это все, конечно, растет. Ну, Столик. Ну, мне главное корневая система. Я тоже посмотрю сейчас, а потом будем делать из него или надо было это все-таки обрезать, ну ладно, что что сделано, что сделано, все, теперь будет у нас вот так вот. Все, и теперь я, наверное, его занесу домой на подоконник. Ну, получился у нас вот такой вот сам шитик. Это все нарастет тут и будет как деревца. Ну, сейчас возьмем следующий. Следующий там он более такой... А пока мы этот убираем. Ну, я вам говорил еще раз повторю, что я взял его из-за корневой, потому что очень красивая корневая. Тут видите, он как на трех ножках, как избушка будет. Ну, а там нарастет, посмотрим, что с ним делать. Так, этот отставляем. Так. А это что такое? Ладно, это, это, это. Так, дальше мы возьмем еще один самшит. Так. Самшит у нас. Ну вот из этого точно будем делать дерево. Деревце небольшое, маленькое. Он еще и у нас. Так, здесь раз, два, раз, два, три, четыре ветки можно оставить как говорится погнали наших городских вот так вот, так вот. ну ствол, ствол вообще белый у него должен быть это обрезается все опять самшитом запахло жарко тут у меня на улице не 20 градусов ну, 20 градусов так это тоже обрезается формирование самшита формировать его можно хоть как Хоть когда так это все так четыре. здесь обрезаем все ну, вот уже так вот это по моему лишнее если мы три оставим что у нас получится да может быть и хорошо получится. Здесь я пробрываем обрываем даже. листики, листики обрываем. Так, ну вот это ясно. Вот это тут все тут Боже, а вот это тут мешается, однозначно, чтобы она маленькая разветвлялась. да, этот обрезаем. И вот этот боковой. И вот этот боковой. Получился такой. Здесь обрезаем так. Здесь так. Здесь берем и обрезаем вот так. И здесь берем. Обрезаем вот так. Теперь подравниваем. Сейчас я покажу. Теперь будем подравнивать. вам примерно делаю и покажу в принципе вот здесь вот здесь и вот здесь вот это все лишнее вот ну, довольно плохо получилось но можно вот это вот обрезать еще тогда Ну, так что мы имеем так ну, имеем три ствола сейчас я подрежу так где мои ножницы которые все в хозяина сучки сучки подрезаем сучки подрезаем так чтобы столики были гладкие берем прям один столик и сверху снизу идем подрезать ничего у меня не получается этим ножницами Получается, но попробую секатором. Еще у меня там есть еще один секатор. Но я с ним пока. Вот если можно видеть, сейчас я покажу поближе. Вот мы обрезали вот-вот он. он торчит это пенек и вот этот пенек отсюда уже пошли листики а там пенек эти все пеньки надо тоже подрезать тогда у нас получится такое прекрасное Ну, экспериментов с саншитом проводят очень много куда и что только с ним не делают ствол хочу вы кстати очень плотная древесина так, здесь вроде бы все все очень гладко и хорошо так опять мусор Сейчас я уберу. Зум. Так, мусор. Все сюда. Листики все ненужны. Ну, получилось у нас примерно вот так вот. Вот. Можно видеть, да? Вот такое деревце будет расти, здесь будет нарастать, я его буду формировать, и оно будет, я думаю, красивое, я думаю, красивое. Сейчас мы это все уберем. вот можно видеть да вот получилось вот такое вот дерево ну я решил такое сделать вот здесь еще листик вот здесь еще обрезать можно вот так. Ну, сейчас буквально уделять его ему пять минут в день и с ним но такой типа бонсай. Мы помучили самшит. Подписывайтесь на канал, чтобы знать больше, лучше. Надеюсь, вы не уснули с моим рассказом. Сейчас мы его облагородили чуть-чуть и будем. И что касается вот этого. Здесь, я опять говорю, чисто из-за того, что как идет у него корневая. Тут все еще зелененькие листики корневая смотрите довольно таки прекрасно и прелестно смотрится Итак, уважаемые друзья вот мы сформировали сам шит ну чуть-чуть как бы сформировали сейчас будем смотреть что у нас получилось вот корень почистили вот здесь весь ствол обрезали вот у нас получилось вот такое чудо. Я не знаю, там специалисты, конечно, могут сказать, что я так что-то что-то неправильно делаю. Но я хочу вырастить именно вот такое небольшое деревце. И буду выращивать я дома в домашних условиях. Это тоже, этот ствол у него грязноватый, но это вешаяся грязь. она со временем оттерется и он будет такой же белый как вот этот вот у нас два деревца получилось самшита так умеренный полив опрыскивание и постоянное формирование желтеть листики не должны Вот что можно сделать с самшитом. Кстати, эти два самшита очень долго стояли и без полива они мучились. Да, я понимаю, что я им должен, и я хочу сказать о том, что я из них сделаю прекрасные экземпляры. Вот этот корень меня просто понравился, и я хочу, чтобы он нарос, так, так деревом было, потом пересадить его, конечно же, в другой декоративный горшочек, и будет довольно-таки все хорошо и красиво. Ну, на этом, уважаемые друзья, все. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войны Дворик. Удачи, всего доброго, всех благ.